Меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании Кагрупп, оператор бизнес-мероприятий премиум-класса. На протяжении четырех лет благодаря безупречной работы и преданности делу мы привозим в украину западных первоисточников которые помогают развиваться украинскому бизнесу и я искренне рада что сегодня мы смогли пригласить в наш киев мэтта Крептри. 3 это эксперта по лидерству это бывший SEO, топ-менеджер банка Barclays. это человек который более 25 лет посвятил себя управлению в бизнесе управлению изменениями у него за плечами тысячи Советов, встреч на советах директоров, человек-практик. И действительно, наша возможность в Украину привозить эксклюзивных спикеров на сегодняшний день дает вдохновение, инструкции, пошаговые алгоритмы для украинского бизнеса. Тем самым мы развиваемся, растем и становимся лучшими версиями себя, растим наши компании, меняем подходы и развиваемся.